Намасте, дорогие мои, здесь я читаю Таро с любовью для тебя. Давайте посмотрим: сегодня у нас выбор из трех вариантов ваша жизнь прошлое, настоящее совет будущее. Выбирайте один из трех вариантов по вашей интуиции. Но если ваша ситуация была не разобрана и вы ее не нашли, значит информации для вас нету. Поэтому выбираем первое, второе, третье. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант? А, значит, девушка, да, ваша жизнь. Прошлое, настоящее советы, будущее. Ну, давайте, у нас еще и как раз таки сигнификатор. Сигнификатора начнем: это вопрос от спонсора: а, Семерочка жезлов, король, король, король чаш, а, король чаш, восьмерка жезлов, семерочка чаш и влюбленные. Но здесь а, ощущения некоторые. Мечтательности здесь присутствуют. Женщина не особо подвластна чужим мнениям. Возможно, упертая, упрямая. Упрямая особо. Здесь у нас прям сразу скажу. Я вас очень всех люблю. Поэтому, дорогие мои, возможно, хорошая выдумщица, творческая натура. А, да, это обязательно. Обязательно некоторое творчество присутствует. Возможно, возможно творчество может и поэтессы, и картины, и все на свете Все равно по, таку, по таким сочетаниям сигнификатора Но человек очень сильно никого не особо слышать хочет И не особо, это потому что важно Потому что тут человек, конечно, и, кстати, гиперопека... гиперопека может проходить по такому сочетанию аркан тоже то есть гиперопекунство не в плане а, «на пою, напою», а в плане ощущения «вот давай послушаем, давай что-нибудь, а давай, давай как-то рассмотрим, да, а давай посмотрим на что-либо по-другому». То есть, в принципе, человек хороший слушатель, хорошие какие-то советы, он, а, человек, знает, как давать и как что делать. Поэтому здесь у нас вот такого мы человечка будем рассматривать. Но есть какие-то такие вещи которые человек сложно возможно сложную адаптацию человека тоже может происходить по в его жизни в определенные периоды Но человек не особо кого-то любит слушать это тоже присутствует давайте далее прошлое у нас здесь четверочка чаш маг и пятерка жезлов. Но я бы здесь сказала, что а, сразу, сразу, что либо у нас, либо у нас девушка у нас, девушка-женщина здесь одинокая, это раз. Второй момент, если сейчас даже есть мужчина какой-то предположительно, м -м, тоже может такое быть. То есть, но тогда просто не клеится, что-то не удовлетворяет в отношениях. Это вот единственные два таких момента. Либо она либо она одна, либо, соответственно, мужчина просто как-то не подходит, мужчина как-то неприятен и хочется что-то иначе. Поэтому давайте четверочка чаш, мак и пятерочка жезлов. А здесь... Соответственно, женщина эм, больше как-то пыталась, как-то хотела что-то. Возможно, были какие-то определенные ожидания у человека, которые не случились в отношениях с мужчиной. А также Женщина здесь, возможно, пыталась, но не особо каким-то действенным методом, возможно, действием силы. Человек проявляла, девушка у нас проявляла тут в отношениях а, с мужчинами. Возможно, какие-то не особо приятные ситуации. Ну, знаешь, это вот как первый блин кому. Это то же самое, когда вот хочется с мужчиной, а как-то не получается. Возможно, как-то не получается, но не с тем. Даже, возможно, определенных людей не было в жизни человека, тоже можно так сказать. Поэтому что-то здесь тыр пыра ничего не получалось вроде как-то с мужчиной вроде нет опять у нас с мужчиной ничего не заладилось и вот здесь вот я бы сказала немного ощущение качели тоже может кстати об этом тут и говорить, потому что есть здесь неудовлетворение, здесь есть потенциал, да, но здесь он по пятерке жезлов, возможно, слишком как-то было какое-то отношение грубо к, к, к женщине, возможно, женщина действовала себя очень сильно грубо тоже, но здесь э, есть какие-то движения в сторону мужчин, которые не особо увенчались каким-то определенным успехом. Вот. То есть потенциал, в принципе, по магу здесь был, но по четверке, возможно, от какого-то бессилия. Что-то хотелось девушке с мужчиной, но как-то не срослось, не получилось, привело к какому-то катарсису, привело к какому-то пепцу. Поэтому, дорогие мои, вот как-то так. Здесь не особо показано сам молодой человек, хотя тут маг, можно сказать. Нет, я бы сказала, что здесь не показана сама женщина, но показаны определенные действия, которые, в принципе, были сделаны, но были сделаны немножко не в такой позиции, чтобы созидать, именно, чтобы были какие-то определенного рода созидательные и положительные отношения. Вот что-то не получалось в данный момент настоящая рыцарь э, пентакли, семерка и шестерка мечей здесь у нас идет что э, возможно какой-то молодой человек рядом э, но нет удовлетворения возможно есть какие-то определенные ожидания по поводу молодого человека но такого молодого человека самого нет то есть здесь в принципе Возможно, также женщина ждет определенного, но не дожидается, потому что все уходит мимо, либо все уходит не ей. Возможно, также определенное есть, но движение в сторону этой женщины тогда просто отсутствует, либо не присутствует, либо слишком медленное и особо невидимое. Поэтому здесь как может молодой человек идти, но очень медленно, еле доходит, непонятно, туго, сложно, и здесь и у. Здесь. Нету какого-то просто удовлетворения от пути с определенными людьми в жизни данной героини у нас по а, такому сочетанию карт. Просто не удовлетворена. Медленно, не то... Непонятно. Ну, что ж такое? Ну, вот здесь вот какое-то такое ощущение немножечко «я хочу другое», «я хочу новенькое», «я хочу что-то интересное», «я хочу определенного рода отношения», «мне не нравится, что у меня так происходит в жизни», «я бы хотела идти к чему-то другому», «я бы хотела», «нет», «к чему-то другому», «к каким-то определенным вида отношениям», «к другим». Вот. У нас вот здесь такая позиция неудовлетворенности в отношениях с мужчиной, если мужчина присутствует по рыцарю. но и если мужчина какие-то действия, которые, ну, не особо... Здесь ожидания могут, могут проигрываться. Девушки, которые, в принципе, ну, он что-то делает, но что-то непонятно, конечно. Вот здесь чисто чистейшие либо женские ожидания, либо сложные отношения, которые не удовлетворяют человека. Вот. Также давайте далее у нас э, в, совете, в совете. В совет сразу, потому что здесь будущее, конечно, можно посмотреть. Давайте сразу совет. Кому он нужен? Соответственно. Соответственно. Угу, угу, угу. Прям здесь интересно, интересно. Так, у нас и в будущем у нас тут интерес. В будущем-то все вкусно. Прям сразу говорю. А вот в совете... А, но если в плане у нас вот так, Ну да, здесь больше я бы сказала, ну давайте здраво на себя смотреть, давайте немного посмотрим на себя не под кривыми какими-то углами, не под кривыми какими-то зеркалами, а правда и по сути, что вам не хватает, в чем какая-то загвоздка, в чем какие-либо причины, именно в самой себе, не у нас не в молодом человеке, здесь немного далее по-другому идет. Рассмотрите все свои какие-то плюсы, все свои минусы, напишите профиль на бумаге, напишите свои плюсы минусы, что вы можете дать, что вы не можете дать. Возможно, какие-то определенные поведенческие линии, которые вы строите отношения как раз-таки с мужчиной, здесь зависят -то от вас. Но ну и рассмотрите, где вы можете косячить, а где вы можете как раз-таки наоборот как-то перегружать чем-либо. Я бы здесь сказала, да, и по «семерке», по, по м, «королю», по «дураку» и по м, «тузу Пентакли». Рассмотрите определенную виду стратегию, что вы даете в отношениях, чем вы сами-то богаты, не ссылаясь на какой-то мужчину, а что он мне даст, чтобы что-то у меня было. Правду-то в глаза посмотрим, чем мы богаты, тем рады. Потому что если вы, в принципе, как личность, которая тут по семерке что-то может ожидать от партнера, но при этом не получать, а что-то новое хотеть, то и, соответственно, возможно, на каких-то определенных личностей будете вы, грубо говоря, таскаться с определенными личностями. А с теми личностями, которые, в принципе, вы можете возыметь какие-то определенные отношения которые вам нужны, вы на них, грубо говоря, вашу энергию, ваши какие-то хотелки могут просто не находить таких определенных людей в своей жизни, чтобы как раз-таки начать определенного вида отношений. Надо что-то при этом иметь, надо быть ответственной за свою жизнь, надо понимать, что можно сделать, а что сделать нельзя. Поэтому включаемся в процесс, дорогие мои, рассмотрения самих себя, своих действий и чем вы можете поделиться чем вы можете снабжать, какая вы интересная крыша у нас тут, а нежели на него-то у меня тут гнать. Поэтому да... Вот так будущее. Будущее, соответственно, здесь у нас рыцарь чаш, шестерочка пентаклей и рыцарь жезлов. Здесь, если да, здесь, если у кого-то не было отношений, сразу говорю, что здесь могут происходить определенного вида контакты. Возможно, с двумя мужчинами, либо. Либо просто с разными, да, либо какое-то взаимоотношение у вас с молодыми людьми определенного архетипа э, по рыцарю. Чаш импузантного, интересного, чувствительного, и рыцаря, жезлов э, горячего, то здесь может как-то определенно что-то наладиться. Поэтому, дорогие мои, если такие есть, если э, наладится, если таких нету, то вы можете встретить такого молодого человека, который вам что-то покажет, некоторое взаимодействие э, с этим как раз-таки, гражданином. Покажет, я бы сказала. Все-таки, да. Покажет, расскажет и пригласит. Поэтому, дорогие мои, как-то так. Возможно, взаимоотношения налажены. Могут происходить в какой-то налаженной форме. Либо, соответственно, здесь вы можете просто найти такого человека, который вам покажет некоторые такие интересные взаимоотношения. А как можно построить со мной отношения, я тебе расскажу. Не, но на да? самом деле здесь все-таки... Так, по рыцарю Жезлов и по шестерочке пентаклей я бы сказала. Да. Так, а вкусно будет в будущем с тем мужчиной, что сейчас, или с новым? Но здесь у нас, смотрите, здесь у нас, соответственно, не король, здесь у нас будут рыцари. Рыцари 2. Могу сказать сразу, новый однозначно как бы по, в соответствии должен. Но я не исключаю налаживание отношений и со старыми тут людьми также. То есть здесь два у нас рыцаря, когда у нас в, в настоящем у нас один рыцарь. В будущем у нас два рыцаря. Причем один рыцарь Чаш, другой рыцарь Жезлов. Я не исключаю, что это либо новый, либо старый, либо два вместе. Вот я к чему. А в чем косячное поведение по первой позиции? Вы не, вы не спонсор, поэтому не знаю. Я же сказала, я сказала, пожалуйста, если вы чувствуете, в чем, в чем причина, посмотрите карту совета. Это вот такая некоторая подсказка вам. Поэтому вот поэтому здесь просто взглянуть правде в глаза. Кто вы, что вы, что вы делаете, кого находим, что хотим, что ожидаем, какие действия мы делаем, либо что мы не делаем в отношениях? Здесь просто посмотрите вот прямо и все на себя. Поэтому, окей, спасибо вам, то, что вы досмотрели. Это такой интересненький вариант до конца. Давайте перейдем к следующим вариантам. Здравствуйте, кто у нас загадал второй вариант. Ну, давайте посмотрим, значит, ваша жизнь, прошлое, настоящие советы, будущее. Также у нас вопрос от спонсора, сигнификатор по а, первому варианту. Давайте двойка мечей, двойка пентаклей, туз-чаш, рыцарь пентаклей и четверочка жезлов. Добродушная особа. Добродушная лошадка предложила клевер сладкий. Вот из такого у нас человек разряда. Все любит как-то вот... Возможно, человек также любит для всех все делать. Больше раскрывается, когда у него все хорошо. То есть здесь человек больше одомашний, как кошка. Кошка домашняя, значит, не персидская, просто домашняя. Любит, соответственно, чтобы все было хорошо, спокойное, стабильное. В некотором плане не совсем так. Но все же человек обычно любит так же делать, когда я сама. Я сама совсем справлюсь. Я все урегулирую, я все утрясу. Очень большое сердце, любвеобильное, эмоциональное также. Но все-таки такая житейская, компанийская, домашняя, спокойная, стабильная. Не совсем и не всегда, но все-таки к этой стабильности человек как-то привязан, либо сам, кстати, стремится. Поэтому, чтобы вот все в жизни было хорошо, и тут надо сделать, и там сделать. Потому что много таких уравновешивающих карт, даже с тузом чаш. Поэтому здесь может как-то хорошая даже актриса быть на самом деле. Но при этом, которые хорошо следят за своим Графиком питания и за своим графиком вообще. Поэтому артистичные сами по себе дамы особы, но у которых должно быть все честь по чести. Давайте прошлое. Соответственно, прошлое здесь у нас э, дама интересная. Императрица, король мечи, туз мечи. Здесь может происходить в плане прошлого. Ну давайте Здесь бы я даже не сказала какой-то определенный статус. Здесь, кстати, не про статус. Ну ладно. Давайте... Да, прошлое, дорогие мои Если это не про вас прошлое, то это не про вас Значит про другого Императрица, король мечей Туз мечей, семерка, рыцарь мечей Здесь происходит у человека Соответственно отношения С молодым человеком, которые Возможно присутствуют Либо обманы, либо жестокость Либо непонятное какое-то Отношение к себе Вот здесь я прям сразу скажу То есть возможно женщина с таким Интересным человеком сталкивалась в своей жизни. Но здесь обманы, разговоры, жестокость оскорбления. Возможно, человек присутствует рядом с этим человеком, присутствовал ранее. Но до поры до времени, возможно, что-то такое случилось, либо что-то стряслось. То есть здесь какая-то жестокость, сложности в отношениях, какая-то конфликтность. Возможно, разрывы я не исключаю, но немного здесь я бы не сказала. Возможно, разрывы я все равно, правда, не исключаю все-таки. Но рыцарь мечей под конец, возможно, происходит какое-то недопонимание между людьми, либо было недопонимание между людьми. Вот. Но здесь какая-то конфликтная ситуация с ужасными друг к другу. Возможно, у этого молодого человека было некоторое жесткое, холодное, потребительское отношение, либо какие-то издевательства, либо какие-то сложности, либо унижение также было. Поэтому вот здесь вот какой-то кошмарик был. Все-таки у нас дамы. Давайте так, возможно, этот человек пребывает, либо отсутствует, я не исключаю так и так, потому что, в общем, сам вот тут в настоящем я не особо просто мужчину вижу, да, я не особо мужчину вижу, я здесь вижу человека, который хочет и стремится как-то чем-то с чем-то совладать он ищет правды он ищет сути как можно как нельзя то есть здесь настоящая житель женщина сейчас ищет что-то для себя чтобы улучшить свою жизнь качество жизни и даже в профессиональном я так понимаю в некотором плане тут то тоже может об этом человек задумываться все-таки у нас по пентакли но также в отношениях то есть здесь человек все-таки идет к новому стремится, разворачивается что-то изучает, что-то постигает, но хочет что-то изменить, то, что, соответственно, у человека этого когда-то было. Возможно, взаимообмен с мужчинами, взаимообмен с работой, взаимообмен вообще со всем его, ее окружением. Вот здесь я бы сказала немного в общем плане, может проиграться у кого-то и с работой, может проиграться и с мужчиной, правда. Вот здесь я бы сказала так. А по будущему и по совету, поэтому вот. <смех> Никогда я просто так что-то не говорю не отбалдею. все у нас взвешено. Поэтому, дорогие мои, здесь человек пытается что-то сделать, чтобы у него что-то было. Он ищет. Он ищет ответы на свои вопросы. Он ищет какое-то правильное распределение своих ресурсов и сил. На это, на то, на все, потому что у нас как раз-таки что? У нас двойка, а двойка все-таки такой тоже двигатель прогресса в некотором плане. И у человека, если где-то что-то не так, надо где-то что-то поправить и что-то все-таки сбалансировать в жизни. Поэтому, соответственно, человек ⁇ это нормальное такое положение вещей для этого человека. Поэтому сейчас женщина пытается урегулировать какие-то вопросы, которые ее максимально волнуют. Будь то отношения, будь то это работа, будь то это личная жизнь, будь то это финансы, здесь все, я бы сказала, потому что все-таки, конечно, здесь шестерка Пентаклей, стройка Пентаклей, но это может быть самосовершенствование. Это может быть взаимообмен с кем-то. Это может быть также искание каких-то личностных вопросов по десятке мечей, по восьмерке чаш на какие-то ответы. Поэтому а, давайте дальше. У нас в совете тройка жезлов, девятка пентаклей, девяточка жезлов. Дорогие мои, смотрим хорошо со своим опытом. Опыт у вас есть, соответственно, в будущее. будет это работа, отношения, финансы, личная жизнь, все дела. А здесь бы я бы сказала, посмотрите, обратите внимание на вашу независимость, на вашу самодостаточность в первом плане все-таки. Поэтому вы идете, я так понимаю, каким-то определенным верным курсом. Смотрите насчет каких-то также за вашими некоторыми средствами, энергиями, которые сейчас в данный момент вы владеете. И у вас под вашим контролем. Пожалуйста, смотрите, что под вашим контролем в данный момент. Идите дальше, идите в путь, рассматривайте ситуации, пробуйте, вы двигаетесь. И это вот как, знаешь, это как подтверждение правильного направления. Двигайтесь вы в верном направлении, что вы хотите многое все постичь и взглянуть на какие-то горизонты с позиции своего опыта. Вы большая молодец, поэтому вперед с песней, финансы рассматриваем, если что, все-таки они тут сказаны, силы своей энергии тоже особо не растрачиваем и надо что-то как-то также подзадуматься все-таки над какими-то, возможно, будущими планами либо будущими проектами, которые вы хотите постичь. Пожалуйста. Задумайтесь над своим будущим на то, куда вы все-таки хотите, что вы хотите сделать. Просто над этим задумайтесь, но не забывайте о вот таких интересных двух картах, которые в принципе у нас тут присутствуют, поэтому вы большой молодец, я прям вас хвалю. Давайте дальше. У нас соответственно в будущем, вот в будущем, наверное, здесь больше для тех, кто ищет собранера, нежели как-то с работой. Здесь все таки у нас просто выпал рыцарь-чаш, дьявол и иерофант. Возможно, какой-то молодой человек, возможно, даже своим каким-то собственным примером, опытом, возможно, преподаст некоторый урок. Возможно, с этим молодым человеком вы будете, происход... вы будете грубо говоря, очищаться от каких-то вещей, которые у вас... вы запачкаетесь. Вот здесь прохождение некоторого опыта, некоторого урока с определенным молодым человеком. Если это вы молодой человек, то, соответственно, ну, здесь в на женщину, поэтому... Вот. Поэтому, возможно, молодо... при скакании, если для особо таких интересных, возможно, очень сильно глубочайший, интересный опыт с молодым рыцарем чаш в вашей жизни. Возможно, также эм, ваша некоторая вы знаете, это как сказка, когда в одном чане поварился, в другом поохладился и потом вышел красавчиком. Вот эта сказка, забыла, как она называется, когда мужчина из чана в чан так прыгал. И вот то же самое, в а потом и, соответственно, в Ирофанте. То есть вы постигнете какой-то определенный вид опыта, который не особо в некоторой степени будет приятен, но может послужить каким-то вашим уроком, вашим классным временем, припровождении, у кого-то классным временем, пребывание все-таки с рыцарем и с ям у кого-то какие-то, у кого-то какие-то любовники, у кого-то какие-то определенные виды отношений, которые могут при этом быть как-то потом для вас каким-то примером, что у меня такое было, да, опыт, вот, поэтому вы определенный опыт, либо с молодым человеком, либо сам молодой человек своим каким-то примером, возможно, какой-то даже сказ-рассказ, расскажет, как надо, что надо, чтобы что-то достичь, и вы, соответственно, можете как-то прислушаться к определенным людям, вот такого интересного рыцаря-чаша. Рыцаря-чаша это у нас такие определенные люди, которые могут пить и серенады, которые могут петь красивыми голосами, которые могут очень сильно по любви признаваться, любить все дела. Поэтому, дорогие, возможно, определенный совет вы можете от этого человека услышать, исходя из его опыта. Либо мужчина молодой, в принципе, и с ним можете что-то пережить. Такое очень сильно глубокое, интересно трансформирующее. При, э, при этом ну, то есть здесь я не исключаю интрижек, я не исключаю, что если вы зрелая личность, что вам не до интрижек, что вы просто встретите такого молодого человека, и он вам что-то расскажет, что-то определенно интересное. Либо, соответственно, покажет своим примером, ну, я не исключаю, то есть какой-то такой момент показания. Поэтому, дорогие мои, вот интересно, прям впереди все вкусненько вас ждет. Прям сразу говорю, я здесь не пугаюсь, все таки у нас и дьявол как-то пугающий, да? Но я не хочу никого пугать, Поэтому вот. Интересный опыт с молодым человеком. Либо опыт молодого человека. И вы можете, как раз таки он может вам чем-то помочь в вашем будущем. Поэтому спасибо вам. А давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал третий вариант. Давайте посмотрим прошлое, настоящее, советы, будущее. Ну, давайте. Значит, у нас прошлое. Соответственно, у нас Паш Чаш, Король Чаш и э, Влюбленные. Ну, здесь я бы сказала, что, возможно, какая-то определенного рода влюбленность очень сильно постигла э, дам у нас по этому варианту. Возможно, прям с детства, возможно... С какой-то молодостью. Возможно, в молодости было определенное влюбление. Но здесь была сильная любовь. Здесь было определенное обстоятельство, которое... Эм, возможно, вы моложе, а он старше. Возможно также, что сильно моложе кто-то старше. Но здесь, здесь сильная симпатия, здесь сильная привязанность, здесь сильные любовные ощущения были в прошлом. Тут у молодых особ. Прям сильнейшее, глубочайшие, э, очень глубокие отношения. Поэтому я прям сразу скажу: здесь прямо определенное. Ну, здесь возможно, либо с ростом, может быть, с возрастом. Какие-то определенные м, у людей происходили различия, возможно, даже в статусе. Вот. Поэтому я прям скажу: прям сильная, очень сильная влюбленность. И, э, Неимоверно интересные глубокие отношения с молодым человеком, которые захватили, я так понимаю, полностью. Еще раз скажу, возможно, какие-то в статусе, могут быть в статусе, либо в возрасте, какие-то сдвиги-подвиги. Поэтому давайте настоящая: четверка мечей, четверочка пентаклей и пятерка чаш. Давайте доложу все-таки, чтобы. Да, здесь, здесь как-то, как-то, как-то, как-то не получается. Что-то потеряно, что-то у нас не свезло. То, что сейчас это не то, чего хочется, здесь именно больше ощущений некоторого разочарования. Возможно, даже в своих успехах. Возможно, в, том, в той жизни, которая присутствует на данный момент. То есть, здесь идет глубочайшее разочарование над тем, что сейчас просто происходит. Но человек как-то старается как-то выпасть, старается медитировать, старается э, спокойнее вести себя, старается осознавать сейчас. То есть вот здесь я, я не вижу молодого человека, он здесь не показан. Здесь даже я просто доложила, возможно, также э, как, какой-то может идти кризис э, в сфере. Работая, денег, финансов тоже могут, может как-то. Какие-то печальные, просто сейчас, как человек в эмоциональном кризисе, как вот если четверка э, Пентакли из пятерка скрестить, это как э, женщину разбитого корыта э, тоже может оказаться. Но человек все-таки старается, возможно, просто человек эмоционально, морально отдыхает от всего, от этого кризиса, но он э, как-то, вот этот кризис, он все равно как-то полыхает внутри этого человека. То есть кризис может быть и не только с мужчинами, но и также с другими э, родами деятельностями, с другими финанс, с финансами, с работой, с тем каким-то занятием. Возможно, просто сильнейшие какие-то определенные виды траты тут тоже может идти. Возможно, какие-то определенные риски для себя человек тут рассматривает. Поэтому у нас третий вариант. А, давайте далее. Давайте в совет у нас сразу. Девяточка Пентакли, Король Мечей. Соответственно, финансы. Финансы поют романсы. Задумайся о тех, что у нас. Как у нас деньгами. Как у нас обходят сейчас с квартирами. Как у нас с жильем. Дорогие, мы обустраиваем жилье, если есть. Обустраиваем квартиру, если есть. А, также м -м -м, гордитесь тем, что вы сейчас достигли как бы иногда порой плачевно это не звучало из моих уст, как бы плачевно это на самом деле, но здесь вам нужна я бы сказала большая сила воли для определенных обстоятельств жизни вот, поэтому дорогие мои, гордитесь тем кто вы есть, что вы заработали что вы наработали я думаю, что это больше некоторая такая основа подковы для ваших дальнейших действий обратите все-таки финансы да, внимание на то, что какой сад у вас сейчас, что вы имеете, к чему вы идете, за что вы в ответе больше, я бы сказала, за кого вы, возможно, в ответе. Поэтому, дорогие мои, включаем как раз-таки голову, логику, как надо, не поддаемся на чувства, не поддаемся ощущениям. То есть здесь немножечко подумать, трезво оценить всю свою обстановку, которая у вас сейчас происходит. И, пожалуйста, прислушивайтесь к вашей интуиции. Все-таки веро... очень много процентов того, что здесь интуиция права. Но здесь мы понимаем, что интуиция это одно, а чувствует другое, мысли, соответственно, и ответственные решения тоже другие. Поэтому, если какое-то ответственное решение надо принимать, то, дорогие мои, подумайте. Подумайте, прежде чем что-то принимать, потому что здесь э, слушайте, пожалуйста, свою логику, свой мозг, свой разум, к чему-то, да почему. Здесь немного надо быть каким-то скептиком своей жизни, реалистом, чтобы адекватно оценить свою обстановку. Адекватно оцениваем свою обстановку, решаем какие-то вопросы, если от вас нужны какие-то решения. Все-таки по королю мечей. Но, пожалуйста, внутренний голос тоже прислушаемся. Он тоже много чего вам нашеп... нашептать может правильного, что, в принципе, вы можете какие-то уже действия по делать. Поэтому, пожалуйста, разум от внутреннего голоса не отделяем все здесь идет вам во благо, все идет вам в помощь, если оно исходит из вашего мозга, из вашей чучки, да, и, и, плюс вашими ощущениями. Но здесь чашки у нас не выпали, здесь бы я бы сказала только Оцените, пожалуйста, обстановку и гордитесь тем, кто вы есть на самом деле. Поэтому вот здесь я бы сказала, развивайтесь. Если вам надо поправить финансы, работу, задумайтесь над этим больше, потому что здесь все-таки у нас по девяточке чаше это то, что мы можем пощупать, потрогать. Задумайтесь над этим, возможно, где-то что-то надо улучшить в своей жизни, либо что-то оценить, чтобы уже потом какие-то действия у вас, соответственно, произошли. Потому что все-таки король мечей здесь, конечно, это человек у нас, соответственно, человек... Сами короли это у нас действия, но здесь все-таки с королем мечей в отношениях таком, и... По, по, под вещами вот такими, под пятеркой, я бы сказала, здесь надо оценить больше обстановку, нежели как-то принимать какие-то действия. Лучше оценить лишний раз. 7 раз отрежь, 7 раз отрежу, а потом раз отвери, да? Наконец-таки. Поэтому, дорогие мои, давайте далее. Соответственно, следующее у нас будущее. У нас башня «Король Жезлов». Если у вас есть надоедливые люди, либо которые люди, которые никак не отвалятся, то эти не отвалятся люди все равно будут как-то ерундить, либо как-то возвращаться, либо какие-то действия. То есть здесь определенных действий от молодого человека вы, в принципе, можете особо не ожидать. Если у вас молодой человек, либо какой-то определенный мужчина присутствует в вашей жизни, то здесь возможно человека нагрянет, возможно человека не, не знаю подкорнет, как-то на, на, на корню причем, на какие-то действия. Но если вы что-то рассчитываете на какого-то молодого человека, можете смело не рассчитывать, потому что ничего путного человек пока что в таком сочетании не сделает. Возможно какие-то определенные ситуации могут произойти с мужчиной, который сделает так, чтобы он, соответственно Оценил свою некоторую атмосферу, свою некоторую обстановку. Но я особых решений просто здесь не вижу. Все-таки у нас я отшельникой. И повешенный поэтому дорогие мои если ну, какая-то определенная ситуация с мужчиной и причем очень сильно быстро шокирующие на корню что-то с человеком может произойти что его может запустить некоторые механизмы для того чтобы он что-то сделал но сделает ли он я пока что не вижу если у вас молодой человек рядышком, то, возможно, какие-то определенные могут быть последствия у молодого здесь человека, который не особо к активности ведет. Поэтому, дорогие, возможно, нарушение некоторых активностей, некоторых здесь молодых людей, если у вас здесь они присутствуют. Поэтому, вот какой-то такой момент. Но это именно по отношению к мужчине. Если у вас мужчины нету и вообще нету, вообще нету-нету, тогда что на будущее? Давайте так. Ну, если мужчины нету, мужчины нету. Рыцарь-чаш, туз-мечей и туз-чаш. Тогда мужчина появится, дорогие мои. Вы знаете, если отмахивайтесь от мужиков, а мужчина появится. Тогда, возможно, определенный человек-контингент с вами захочет пообщаться, захочет признаться в любви, договориться о чем-то. Я бы сказала, то мужчина появится, если нету, то, то мужчина обязательно явится к вам. А, возможно, правда, то есть той ситуации, в которой да, там мужчина, мужчина, а не мужчина нету, то, возможно, просто человек явится. Но здесь прям активно акцент на то, что человек может появиться с разговором прям сразу же, прям. Сквозь время, поэтому, дорогие мои, тут то, то у того появится как -то, какой-то странный расклад. Поэтому, дорогие мои, если хотим, если мы не хотим, тут молодого человека все равно появится, да? То да. Поэтому, дорогие мои, но ну, смотрите, какая-то, ну, не особо приятная ситуация, все равно у нас может как-то случиться сквозь неожиданно, либо от человека, возможно, просто сам человек объявится и скажет: да, вот я хочу. Не знаю, конечно, чего, но я хочу, возможно, и такой момент, если вы не ожидаете объявления каких-либо молодых людей, потому что здесь какие-то молодые люди, люди все равно как-то и второй раз упало, что так придет, что-то примчится, но я не вижу, чтобы особо бы иметь и кукареку, поэтому вот я к чему Возможно, если у вас какие-то отношения, которые длятся-длятся-длятся, то, возможно, какое-то продолжение вот, этой, а, вот этих некоторых маленьких качелей. Если тут у кого-то качели, соответственно, были. Поэтому, дорогие мои, вот короче, как-то так. Давайте, наверное, на следующий расклад надо посмотреть, что, что же с этим делать. Что же надо думать, что чувствовать и все дела. Поэтому спасибо вам что вы досмотрели этот вариант до конца. А, поэтому здесь читала читающая эта роль с любовью для тебя. И пока-пока!